Привет, друзья! Вы приступили к изучению программы Embird. И первое, с чего необходимо начать, это разобраться, из каких частей состоит программа и какие возможности она предлагает. Программа Embird – это редактор для создания и редактирования дизайнов машинной вышивки, который состоит из нескольких модулей и дополнительных плагинов, каждый из которых выполняет свою функцию. В базовую версию программы входят два модуля – Менеджер – органайзер и эдитор – редактор. Это полный функционал для работы с готовыми стежковыми файлами. Если вы не планируете создавать дизайны вышивки, то этот набор – то, что вам нужно. Менеджер всегда запускается первым. Пожалуй, это лучший из органайзеров среди вышивальных программ. Он предоставляет вам возможность просматривать дизайны на вашем компьютере, раскладывать их по папкам, конвертировать, создавать сопроводительные документы, в которых содержится информация о количестве стежков, цветовых переходах, размере дизайна, напрямую передавать дизайны на вашу вышивальную машину, если, конечно, в ней предусмотрена прямая передача данных, создавать архивы и многое-многое другое. Менеджер – это операции с готовым файлом. Он не позволяет редактировать, или создавать файлы вышивок. Только просмотр и формирование дополнительной и сопроводительной информации. «Редактор» – модуль для стежкового редактирования файлов вышивок. Работает только со стежками, ему неизвестно, что такое объекты. Используется для работы с файлами, сохраненными в стежковом формате. В нем нельзя создать дизайн. Но зато можно добавить дизайну надпись, если, конечно, вы приобрели дополнительный модуль Font Engine или готовые вышивальные алфавиты, которые предлагаются производителям. Следует учесть, что вышивальные алфавиты от производителя содержат только символы латиницы. Font Engine – модуль для создания текстовых надписей. Создавать и добавлять надписи к дизайну вы сможете, находясь в Editor, Studio или модуле Cross Stitch. В модуле cross надписи будут формироваться согласно правилам создания крестиковых надписей. То есть это будет либо бэкстич, либо объекты, заполненные крестом. Студио основной модуль для создания дизайнов машинной вышивки. Решелье, аппликация, шевроны, хардангер, художественные надписи, логотипы. Все это создается в модуле Studio, который содержит все необходимые для этого инструменты, заливки и эффекты к стежковым заливкам. Cross Stitch Модуль для создания дизайна вышивки крестом. Пожалуй, один из лучших. А здесь вы сможете создавать дизайны вышивки крестом, используя различные виды стежков. Крест, полукрест, три четверт креста, французский стежок, сок, шов назад иголку и так далее. Переключаться между модулями легко и просто. Из модуля менеджер, желая создать файл вышивки, вы попадаете либо в модуль Cross Stitch, либо в модуль Studio. Если вам необходимо отредактировать или поделить дизайн, то в модуль Editor. Из модуля Editor вы можете переключиться в менеджер Studio, сфумата» и модуль Cross Stitch. Старые сфумата – это анахронизм. Он остался от предыдущих версий программы и производителем не поддерживается. А создавать дизайны в технике фотостежок можно в модуле «Студио». Кстати, возможность запустить старый сфумат появляется только в том случае, если вы приобрели модуль «Студио». Из модуля «Студио» и модуля «Кросстич» вы можете переместиться в модуль эдитер либо предварительно сохранив свою работу, либо попросту закрыв окно программы. И последнее. В качестве удобного плагина для просмотра дизайнов вы сможете дополнительно приобрести «Иконайзер». Тогда все абстрактные иконки файлов чудесным образом превратятся в красивые картинки. И вы сможете просматривать дизайны и получать о них информацию, не заходя в программу. Ну вот, пожалуй, все о программе Имбирд и ее модулях. Если после просмотра роликов у вас остались вопросы, пишите комментарии, я вам обязательно отвечу. С вами была Лиза Прас. До скорых встреч!